Итак, друзья, вот мы поставили иглы в проблемные зоны, видите, вот в брахиалис, в мышцу здесь, вот в шейные мышцы, они были натянуты, да, и по всей спине, я даже не знаю, сколько тут игл, наверное, 40 или 50, вот только по триггерным зонам, просто так мы не вставляли, куда попало, а именно проходили по мышце, которая зажата, и вот дошли до икор, да, спереди и сзади. Прогревание не для всех зон, а только для тех, которые самые болезненные, самые такие проблемные, да. И вот у нас такой дымочек идет, видите, полынь клеит. Красота, да, только тебе как, понравилось? Да, Сначала было больно, но потом ты... Потом ты что отлегают, да? Ну, да. Шикарно. Я смогу Ладно, отзыв оставишь Но тогда. Хорошо.